Всем привет дорогие друзья Проверяю запись добро жаловать на обзор варкапа под номером 306 мапа карта мапа Cool ps2 как видно слева внизу теперь я все обратно вернул в общем давайте посмотрим дэмок много затягивать не будем и готовьтесь к тому, что я буду очень много зевать, потому что это стрейк. В общем-то, я по ней немножко попрыгал. И ничего как бы в ней особенного прям такого нету. Понятно, что здесь свои какие-то будут роуты, скипы, минус жампы и так далее. Но это все как бы дело второстепенное, так скажем. <coughs> то есть, это все дело роута. Она вообще простая. То есть, пройти ее смог бы любой абсолютно. Даже это. Ну ладно, я не буду шутить. Вот, в общем-то, поворот туда, поворот сюда. Здесь очень противный вот эта ступенька, особенно двух 3 я думаю. И, собственно, все. 39 696, на радость Димону поставил такой тайм. Задрачивать. Я еще. Я ее сейчас, конечно, не буду. Хотя, вроде прикольно, и можно поиграть так, типа, немножко, да. Она простая, как 3 рубля, и. Не знаю, в общем, давайте смотреть демки. И перед тем, как мы начнем смотреть, давайте, во-первых, поговорим о том, что вообще у нас очень много демок на страйфах появляется. Очень много новых игроков. Это все, безусловно, приятно. Но, ребята, давайте мы с вами договоримся. Вы мне напишите в комментариях. Точнее, я у вас спрашиваю, как лучше поступить. Все говорят, что Вуди заебал. Делай на топ-15 демок обзор, и все. Потому что демок много, полуторачасовой обзор, и мне все эти демки смотреть, пересматривать тоже не хочется. С другой стороны, я понимаю, что кто-то из вас посылает демку, чтобы я оставил свой комментарий. Но опять же, старайтесь лучше, чтобы попасть в топ-15, и я покажу тогда. Либо топ-20, да? Потому что демок бывает очень много. На прошлый стрейф, там какой-то, не помню, какая-то нудовская, по-моему, карта, да, там фио, что-то там. Там просто куча демок. Я посчитал примерно по времени, это будет очень долгий обзор. И этот будет обзор не менее долгий. Сегодня, в этот раз, я, конечно, посмотрю все демки. Но, ребята, давайте это напишите мне в комментариях, так сказать, как мне поступить. Потому что иногда количество демок даже отбивает желание подумать о том, что нужно записать обзор на эту карту, понимаете, да? Поначалу-то, конечно, это было классно, когда по 5 демок в каждой физике и все. И сейчас классно очень много демок, но, в общем, вы суть вопроса поняли. Напишите мне, как мне поступить. И самый, так сказать, распространенный вид решения я уже зеваю, подтягиваюсь. И самый, в общем-то, адекватный. Может, кто-то ее получше придумает, предложит. В общем-то, предлагайте. Посмотрим и решим. В сообществе, там, в сообщениях на YouTube напишу, если что, как порешал. Ну и, в общем-то, все. Давайте смотреть. Мистер Grip 56,2. Целую минуту просто, понимаете, да? Это 20 демок, букву 3 по минуте почти. Все, после демки мы не базарим мы сразу включаем следующую. так здесь у нас гриб немножко лагает это нормально очень много запинался конечно такую демку не стоит отсылать в целом вроде бы движения неплохие то есть повороты в UQ3 очень даже хорошо смотрится уверенно что я могу сказать О, блядь. уже начала и уже началось ребят все я зеваю я не знаю, мне я, я, мне скучно смотреть стрейф. Мне не скучно, только поймите правильно, как я говорил, и тот, и во все разы остальные. Мне не скучно смотреть именно ваши демки. Мне скучно смотреть стрейф в целом. Анхота прыгает, там, Миндер, кто угодно. Мне скучно, я начинаю зевать. Так, ну, в общем-то, все нормально. Я основные, так сказать, комментарии сказал. 55,3 каменный енот. Так, а не тихо ли дефраг? Наверное, нормально, да? То есть лучше будет тише, чем громче. Так, ну здесь что? Здесь по поувереннее, то есть и вот не запнулся, да? Но роут не самый оптимизированный, потому что здесь на повороте пришлось прямо останавливаться. А там есть всякие на стенах такие вертикальные рампы, которые помогают в повороте ку-3, вот как здесь, например, да, видишь, противоположная стена, здесь он, наверное, не, нужен, не нужна, но я просто показываю, как вот это, например, да, вот ты об нее ударился и сохранил чуть-чуть больше скорости, чем если бы останавливался. стрейф в целом не такой прямо уверенный, как у мистера Гриба, но исполнение гораздо лучше у Инота. Конечно, жать прыжок поменьше и все будет хорошо. Так, скайкс 53.8. <клёх> вот уже более тоже уверенный такой. Правда, чуть там зацепил на старте, но ничего страшного. Давайте я а то эти кирпичи на Ютубе развалится и будет мишанина а не картинка. Но все нормально вроде, когда. То есть стрейс уже по приятнее, по увереннее. Вот здесь, правда, немножко завтыкал но я там очень много времени на самом деле потерял. И здесь прямо остановился, хотя можно было просто чуть пораньше поворачивать. Но я понимаю, что не хватает, возможно, опыта, какого-то видения, да, то есть. Я вам просто указываю. Мне постоянно кажется, что я вам когда говорю, что вот тут вот, типа, плохо, тут плохо. А я об этом уже говорил на каком-то обзоре. Но вдруг кто-то пропустил. И мне постоянно кажется, что вы подумаете, у, сука, а я старался, а ты, ты мою демку, типа, это, засрал. Ну, я не засираю, я ж просто отмечаю. Допустим, вы не понимаете, да, что, почему Кузгух вот... О, Кузгух, кстати, появился. Кузлех, спасибо, что привел Кузгуха. Кузгух, привет. В общем-то, я к тому, что почему бы, наверное, вдруг SkyX не понимает, почему Кузгух на сотку быстрее. И вот я говорю, что, допустим, у SkyX, неважно какая ДМК у Кузгуха, я говорю, что SkyX вот тут врезался, там потерял, тут потерял, там, грубо говоря, полсеки потерял в итоге. А вот и результат как бы а мог бы допустим перебить и кузгуфа и керфа да ну я просто к примеру так что просто для себя отмечайте так, карандашиком короче кузгуф 53.7 на соточку побыстрее бывает вот сразу наверное, картинка поприятнее стала. текстуру кула все равно нету что тут 5 текстур Тоже хороший вариант по рампе. И он сразу начинает, получается, немножко заворачивать. То есть, вот этот момент уже получше. Здесь, конечно, врезался, но это не сильно прямо критично. Еле как долетел неплохо, но вот здесь уже траектория не очень хорошая, потому что придется вот так вот сбрасывать очень много. Это не очень хорошо. В UK3 главное делать себе роут на сохранение скорости, максимальной скорости. То есть где-то какие-то повороты ходить заранее, чтобы потерять как можно меньше скорости. Но в целом нормально, все хорошо. кузбук даже вот отдохнувший, судя по всему, да. Хоп-хоп, такой в топ-20 залетел. Красава, Кузгух, все хорошо. Прыжок, жми, меньше, как и все вы. 52.7. Керф. о Керф. If you watching I'll try speak English this time. Good jumps, really good jumps. I mean, uh, pressing jump button. It was good at start, really good. Alright. Yeah, this part is good. this uh, turn maybe would be better if you will use uh, just ground frame and you just hitting wall at the end it's not very really good so uh, your track trajectory not really straight when uh, when map goes straight all right if you understand me all right thank you thank you kev 524 24 к 42 кто это это из 13 района хе-хе-хе север так ну сенс высокий это сразу видно возможно у нас появился зерк на варкапах и решил так сказать это самое вот опять же здесь я не уверен что это хороший вариант э кутришного начала он, понятное дело, самый простой Но я не уверен, что это самый лучший будет Даже если его просто хорошо прострейфить И здесь, опять же, траектория, видите, получается не очень Но ну, много запиночек Но в целом хороший уверенный стрейф Ничего такого плохого не могу сказать очень даже ничего даже ground frame ground frame вообще хорошие получаются если кто не знает то были поступали некоторые вопросы если кто не знает, ground frame это когда ты на земле какой очень проводишь очень мало промежуток времени чтобы повернуть и поворачиваешь дальше я думаю мы у кета такого много увидим поэтому я еще обращу на это внимание ну и у остальных то же самое в общем-то ну очень даже неплохо хорошие гранд у к 42 квейки 58. Ну 8 но вот это вот когда, ну, вот... ну ладно я потом ну вы поняли короче что такое да этот граунд вот здесь как будто бы чуть-чуть лучше траектория потому что здесь я вот, не знаю, ну, спорно, короче, спорно. Тут э, вот рефиками, на самом деле, как лучше. Надо это все тестить. Вот, граунд допустим, был, да, вот еще граунд фрейм. То есть, чтобы повернуть, ты на земле пробуешь... Чуть-чуть времени без прыжка, чтобы повернуть и сбросить немножко скорости. И в этом случае в граундфреймах побеждает тот, кто делает эти граундфреймы как можно четче. То есть как можно меньше проводит на земле времени, при этом эффективно поворачивая в необходимом месте. Ну нормально, все по траектории хорошо. Сам стрейф попадания в фут не очень прямо классное, но в принципе достаточно как бы я думаю для такого средненького уровня очень даже хорошо по траекториям тоже вроде как все неплохо хороший гранд фрейм правда был там на старте где-то запоролся но ничего страшного так пашка 57 я попью кофе вот допустим пашка Через лево чуть, чуть да, решил. Ну, фиг знает, фиг знает. Интересно, на самом деле, посмотреть старт именно у кета. Ну, вот Пашка, я вижу, что иногда очень долго жмет прыжок. В некоторые моменты это... И это понятно, что ты... Я понимаю, что ты испытываешь, так сказать, потому что я, допустим, на пушках, также на ракетах там каких-нибудь жму прыжок просто заранее жму, чтобы точно прыгнуть, типа, и дальше прыгать, но это на пушках, а на стрейфах э, такого желательно не делать. Вот как на рампе, допустим, то есть поднимаясь на рампу, ребят вы можете набрать очень много скорости но из-за того что вы жмете я понимаю что вы боитесь что вы пропустите прыжок там не успеете нажать еще что-то но нужно пытаться нажимать его на рампе тоже кратковременно чтобы набирать при этом скорость потому что любой набор скорости на карте очень важен так а что это прям все на одну страницу вместилось неплохо так Узлек 57 я устал уже, ребят, можно я помолчу? Кузлех, ты, ты меня извини, но... Ладно, я поговорю с тобой. Блин, 14 минут обзора, я уже устал. Че жабки что-то становятся. Ну, вот, э, вроде неплохо, правда, мне кажется... А, о, даже... Кстати, у Кузлеха виден прогресс небольшой. Какие-то мелочи такие, да, я могу улавливать, что в некоторых ситуациях он, допустим, не набирает скорость, чтобы не врезаться. То есть он понимает, что при доборе скорости его чуть-чуть смещает в сторону. И если он будет набирать скорость в какой-либо из, из сторон стрейфа, то он врежется. И он иногда не набирает. И это видно и понятно. И, типа, это это это прогресс, это это человек начинает понимать мелочи разные, что Типа не обязательно набирать скорость всегда. Иногда лучше не набирать. Но это ситуативно, естественно. Понятно, что если вы вообще не набираете скорость на карте, вы со старта не извинитесь. Ну, короче, 53 happy Счастье. Счастье, прислало демку. Я так счастлив, что ты прислал демку. Хэппи. Я так счастлив, что в CPM 40 демок. Ну, тут вот не очень хорошие гронфреймы. Но Стрейф вроде как уверенный. То есть выглядит, выглядит вполне себе. Граундфреймы, да, над гаундфреймами, над circle джамбом типа, да, таким своеобразным. Нужно потрудиться, еще потренироваться. Вот решил просто по но вот здесь в вот, вот этом случае мне кажется это не совсем хорошая траектория а последний повороте все-таки надо ground Frame поворачивать либо в целом какой-то другой роль должен быть так максвелл до 49.2 Что там не мутая чё не, не мутая пб Так, я помню Максвелла мы обучали Халфбиту Применит ли он навыки Соскользнул, я не думаю, что планировал Я думал, я думаю, что ты не планировал соскальзывать А ты хотел перелететь, но тем не менее Соскальзывание тоже сыграло Хорошо, хороший громфрейм, Хорошо подрезал здесь И вот здесь, да, вот так вот где макс Максвелл. Ну, хорошие гранд-фреймы, кстати. Очень хорошие граундфреймы. Стрейф в целом тоже уверенный. И прыжок вроде как мед хорошо. Под конец, правда, немножко подостерялся, Но в плане, что... Блин, куда стрейфить уже финиш? Не Немыто СПВ. А, неплохо. Ну, в общем-то, нормально, нормально все. У Максвелла. Так, 49 и... Ой, 48 и 4. Мразаров. Тоже со Правда, другой часть карты, но ничего. Но стрейв хороший, стрейв более четкий, видно, что более уверен. Вот Халбит подъехал. То есть по траектории себя подровнял Халбитом. Неплохо. И гранд и здесь прям подрезал нормально траектории, себе еще и не врезался. Ну и в конце тоже это чуть-чуть не, не дострейфил, так сказать. Блин, нормально, классно. Гад на Украина Харьков с 77. Сколько давай ЦП в натуре? 32, 32 DMK, да? так подлагала опять что-то что-то у всех подлагает мозг хотел уже банить вас всех за то что у вас лаги думал вы 4, но мы его отговорили уговорили его дать вам еще один шанс так здесь хороший был ground frame очень хорошо прострелил и здесь тоже очень хорошо по траектории идет главное сейчас нигде не врезаться Очень хорошо, тоже уверенно. стрейфит халфбит подъехал на прямой. Но нормально, нормально. Все вроде как уже неплохо. Гмук Так, интересный роут. То есть вот так вот. Тоже много скорости, граундфреймы хорошие, более четкие. Но вот здесь тоже надо было бы граундфреймем поворачивать, мне кажется. Потому что так ты очень волнисто, получается, идешь, и это медленнее будет в теории. А вот здесь как раз таки, да, не надо граундфрейме, надо стрейфить максимум, там хорошая рампа вертикальная, которая нормально пихает вообще отлично прострейфил вообще хороший 47.7 томми 47.6 так 47 секунд у нас, у нас очень много людей ну все хорошо блин. Были. Вот опять же здесь без без но здесь хорошо завернул будет ли тут да тут есть гранд фрейм, стрейфинг максимум и тоже достаточно много скорости на финише 1200, да прям хорошо прям нормально. Так, а 47 088 с большим отрывчиком большим полсеки не очень прям хорошие граунд фреймы но в целом достаточные тоже хорошо здесь все дела в порядке так сказать вот с граунд фреймом значит. И здесь э, очень рано сделал этот остановку. Это тоже, по идее, плюс. То есть, фактически, это минус прыжок. И с граундфреймом здесь. Но вот здесь, конечно, скорости на финише ты теряешь. То есть, в конце где-то у тебя немного неправильная траектория. Тебе надо было бы сделать, как предыдущие твои оппоненты. То есть, врезаться на полной скорости в эту вертикальную рампу. Или как сказать, горизонтальная рампа. Короче, без разницы. Вы меня понимаете, вертикальная рампа, да, рампа. Как правильно, без разницы. Короче, 47.0, Вовка, топ-4, между прочим. Вовка уже топ-4 в Q3 стоит. Ну, тоже не самые прям эффективные, хорошие, так скажем, граунд Меняет пушки, как хулиган. Но, извини, Вовка, это смешно, только у хулигана. Но да, весело. Так, хороший грунт фрейм, кстати, был перед рампой, и очень хорошо здесь скорость не А вот здесь, к сожалению, U, мне кажется, немного неправильное решение. Все-таки там надо грунт заворачивать, я считаю. И здесь впиливаться в стену опять же угол э, ударов в стену не совсем корректный, да, то есть потерял много скорости. Прострейфил, конечно, хорошо и очень качественно исполнил некоторые повороты, но мне кажется, основная ошибка это вот роуд, что э, как бы Возможно, это кажется быстрее, потому что не получается хороший фрейм, но с хорошим groundframe другой роуд, который казался медленнее, он будет, гораздо быстрее. Ну, то есть, я не знаю, как прямо объяснить. Но, в общем, тоже все хорошо. Вот я думаю, что groundframe бы сделал там, где я сказал, в общем-то. И, возможно, перебил бы вот на 300. Как раз а на midplayer 46.7. Здесь вообще, видите, одним граунд фреймом решал. И это должно быть быстрее, по идее. Здесь тоже по скорости все хорошо пока. На рампе тоже Ground фрейм. Да, вот видишь, Вовка. Так, по идее, будет быстрее. И врезаться в рампу... Вертикальную, которая там на повороте. Ой, на финише как много потерял. ой ой, -ой. Ну, стрейф хороший, конечно, но, блин, финиш это вообще обидно на самом деле. Так, 46.6. Айди. Айди. Тайпскеррит ипорка. Но тоже через два ГФ, но мне кажется ГФ и надо использовать как бы по минимуму, так сказать. Хороший волстрейв. Здесь тоже хорошо. Но вот здесь да, вот единственное, я думаю, что гранд фрейм на рампе это конечно красиво, но у не него, у него очень эффективно. Так, сейчас он здесь режется здесь Ground Frame, и он будет в левую стену сейчас врезаться, да? Нет, не будет. А он и так завернул. Но опять же, много скорости теряется. Там, мне кажется, там надо врезаться в левую стену и себя как можно правее направлять. Стрейф целом хороший, вот получается, что немного спорно, да, делать ли Ground Frame там, где Вовки все говорил и где делал Аномитплейр. Но мне кажется, при хорошем, так сказать хладнокровном расчете как у кета, там э, все будет в порядке давайте посмотрим как на самом деле надо. возможно я, конечно не прав вот с одним ground Frame. пожалуйста и здесь тоже подрезал чуть нормально и здесь все-таки ground frame Траектория становится меньше. Здесь ground фрейм. Здесь в рампу не врезается. Здесь просто очень качественно все сделал. Так, будет ли в левую стенку врезаться? Да, видите, он врезается и себя направо направляет. Таким образом он сохраняет больше скорости об эту вертикальную рампу. И рампу. Что-то в конце у него прям мандраж какой-то. Видимо, все получилось прям как хотел. И вот, пожалуйста, 44,4. Да. Ну как много дэм о фракир отправил фракир привет привет фракир так радио калал какой-то новенький у нас белорус. я видел в комментариях его сообщение. ну в общем ладно. так 49 так это у нас цпм я сейчас офигел чуть что Челик просто заворачивает и три, но это цпм так, ну, роут, так сказать, выкутришный. Почти, да, не считая поворотов. Уже, так сказать, быстрее моего теста на 120 было. Чек. Ну, я думаю, что, очевидно, плюс, большущий плюс, что... Ты умеешь, если ты смотришь этот обзор, ты умеешь поворачивать кнопками стрейфа, то есть только А или Д, не очень хороший плюс, так сказать, или точнее сказать минус, в том, что ты не очень уверенно себя чувствуешь в худе в этой в зеленой полосочке. Так вот, поиграй, пады. Как я всем говорю, поиграй пады немножко, просто там для разогрева поигрывай какие-то пады. Можешь в комментариях или в чатике на примере спросить, тебе подскажут какие-нибудь карты простенькие. Либо если я буду там, что вряд ли я напишу. Но в общем-то не стесняйся, общайся, все мы в большинстве своем добрые и отзывчивые так быстро x8 387 что-то x 8 не растет у нас не совсем совсем прям чуть-чуть подрастает но не сильно так здесь рампу вот так вот решил хороший хороший вариант так боковыми поворачивает еще пытается подстреливать неплохо вот здесь немножко побоялся перелетать сразу еще скорости потерял и но это, конечно, не очень хорошо. Пытается даже как-то в снап, да? Пытается молодой человек стрейфить по снапу. И это хорошо, потому что у него уже есть какое-то понимание, как снап работает. Это очень хорошо. Так, Эдди, Скиф, Навайс. Или на Висе, Или кто? Или Едие. Кто? 38.5. Поехали. Плей. Эдди скид, да. Вот тоже как как будто бы по снапу, но возможно снап не включен, либо просто пока нету ориентирования. Ну а он видел, что так делают, значит так надо, но на самом деле нет. Лучше стрейфить как обычно. Пока что. На ранних уровнях, на ранних стадиях, так сказать. А потом уже прикреплять снап, когда будет владение так сказать, своим мувментом плюс-минус ну и повороты совсем на боковые кнопки отсутствуют это конечно небольшой минус но в целом прострейфил неплохо еще спамил в конце прыжок типа та же рампа да а бывает на рампе что ловишь рандомный об возможно это кто-то из жестких олдскулов залетел на карте нету вообще обувь она скомпилена, сделана без бобов и даже если на сервере включены обы вы не словите ни один об поэтому бояться не стоит <смех> я когда цпм досмотрю, рот порву свой, в свой смысле так, рокки этот, единот каменный ракун 37.7 правый Серкл вот боковые кстати, но ну вот поворот на боковую кнопку очень хороший у инота то есть очень плавно почти не сбрасывает скорость Тут резался немножко, ну ладно. Очень долго жмешь прыжок, енот. Не жми так долго, прыжок, у меня ж живот заурчал, понимаешь, что ты делаешь со мной? Не жми так долго. 64, Вовка. Ну, Вовка у нас в Кутрике больше старается, поэтому в чего-то прямо ожидать не стоит, наверное. Здесь значит Трампу совсем решил пропустить. Но поворачивая на боковую, еще и потерял скорость. И лучше бы на, рампу, на рампе потерял. Ту же самую скорость есть тоже по более широкой траектории. Ну и в целом чистенько. Типа да, нигде особо не вредался. Единственное, что по траекториям, конечно, не очень оптимально. А так, вполне себе. 34-5 с большим отрывом на 2 секунды. Кинайн ансин андет клан. ПРО. ПРО. Через рампу проходил. Ну, на боковые поворачивают, Очевидно, чуть получше. И даже а, что-то снапит. Нормально скорости. Нормально все чистенько. Стрейфить уже. 39 Ой, 33.9. Шихуа. Тоже вроде как как будто есть какое-то понимание снапа, да? Но так не скажешь. Это может казаться. Пока что все через э, кнопку вперед. Но вот здесь поворот надо обязательно. Я думаю, через э, в данном случае и здесь тоже через боковую кнопку поворачивать через боковую кнопку надо уметь, ребят. Так нельзя. Скорости, конечно, много, и все чистенько и хорошо прострейфил, но минус большой в том, что ты не поворачиваешь боковыми кнопками 36 жекосу. Хороший, хорошая рампа, хорошо прошел, но тоже без боковых кнопок пока повороты. Ну да, еще и double jump. Ну вот видите, из-за того, что вы поворачиваете на кнопку вперед, вас заносит как бы, да? То есть у вас траектория сразу расш, уш, уширяется. Естественно, вы не, не хотите такого поворота событий, чтобы у вас траектория расшир, уширялась. Это очень негативно влияет на тайм 33 5 мистер грипп и прыжок ты кстати же косу очень долго жал я все видел вы думаете если я не говорю я не вижу я все вижу просто иногда мне лень говорить это в тысячный раз и грипп тоже долго жмет но вон по крайней мере поворачивает боковыми кнопками поворачивает поворотом так сказать И много скорости. 1500 вообще добрал. Нормально. Все хорошо. Все чистенько. Аренд 34 Так, что, что там у тебя? 3-3 FPS. вот тоже через рампу. Ну, тоже через вперед. Это, конечно, минус вообще большой. Так не нужно. Так делать, конечно, не нужно. Так, happy 33 1 Тоже в онлайне где-то, да, походу? Sense, кстати, видно, что достаточно низкий очень все качественно выглядит плавненько выглядит все прямо хорошо и перелетел здесь и здесь завернешь блин нормально вообще вообще нормально и здесь да ну ты поздно начал конечно добирать скорость но прошел отлично, я тебе так скажу, отлично прошел, хэппи, все, все, все хорошо. Так, ктруф, ктруф проснулся, 32.9, ктруф, когда ктруф рано 1, 2 или сколько там, все, новая карта, давай ждем, ктруф. Так, все хорошо пока по роуту. Правда, стрейф, конечно, хромает, набор, набор самой скорости подхрамывает, но по траекториям пока все неплохо. И здесь завернул. Ой, на даблджампе 70 потерял. Ну, бывает. Еще, кстати, у хэппи я заметил, все, все классно. Но когда поворачиваешь на боковую, тебе нужно поворачивать чуть-чуть быстрее. То есть я понимаю, что ты э, наверняка знаешь, если ты будешь слишком быстро пытаться поворачивать, то ты будешь терять скорость. Так вот, тебе нужно вот эту вот серединочку золотую, когда ты будешь поворачивать эффективно и набирать при этом скорость, ее надо обязательно найти. И я знаю, что ты, скорее всего, знаешь, что ее надо найти. Но я просто тебе к тому, что очень много времени теряется на долгих поворотах. И если ты хотя бы в некоторых случаях будешь чуть-чуть посмелее мышку вести и будешь быстрее поворачивать, тогда тайм гораздо будет лучше. То есть ты, если бы повернул там лучше, да, везде, особенно на первом повороте после рампы, ты бы перебил наверняка это Руфа, потому что у Катаруфа хорошо с поворотом, но все не очень с набором скорости. А у тебя наоборот. Хотя у тебя все и плавнее, да, и вот это все, но, как видишь, плавность, она не так сильно решает, как траектория со, набор... со средним набором скорости. синтакс 32.4 из воронеза. Так, раундфреймы какие-то в ЦПМ, это я, конечно, не одобряю. Мэйби, maybe. ну maybe maybe та, пишет maybe. Почему нет? Вот на рампу упал Вот хорошо повернул. Дабл jump потерял скорость, плохо. Вот хорошо повернул, потерял опять же теряет скорость при свиче поворота с поворота на стрейф. Тоже хорошо повернул, рампу зацепил и 1400 здесь повернуть и сейчас сразу стрейфить. Вот, вот, вот, вот, вот все хорошо. Вот не хватает опыта стрейфа на высоких скоростях. Играйте большие карты на скорость. Я не знаю, просто берите там, я блядь, не знаю, берите маппера, кого можно взять. Спринга, например, у него есть длинные карты. Вот играйте их, длинные карты на скорость играйте, чтобы на больших скоростях ориентироваться, как стрейфить. Трицевая 3, Сергикус, Беларусь. Интересный сверков. Боковую кнопку умеет. Уже хорошо. Так, на рампу. Хорошо повернул. Потерял скорости там при свиче, опять же, с поворота на стрейф. Очень часто бывает вопрос, как не терять скорость при свиче, да, с поворота на стрейф. Очень просто, не торопиться, не надо торопиться сразу стрейфить, надо сделать все четко, сначала все отжать, поставить мышку в нужное направление, а потом уже стрейфить, либо потом уже поворачивать, то есть в обоих случаях скорость бывает теряется, вообще все четко, классненько, но Кузлех, вы посмотрите, что делает Кузлех, мы почти, мы почти сделали этот обзор, ребят, Кузлех, вы пос... а где кузгух? в ЦПМ? Кузлех, ты чё, Кузгуха в УК-3 привела ЦПМ? Ты даешь, конечно, блин. 31,9 кузлех. Просто развалил ЦП кутрилическим раном. Кутри... Кутриллическим раном просто развалил. На рампу попасть не ну ладно. Но здесь зато скорость не потерял. Не как все, так сказать. Так, все хорошо. прям стрейфит, смотри. Как стрейфит, как сейчас отстрейфит нахуй. Так, все, помечаем, видео не для детей. Очень хорошо. В конце, правда, можно было бы, конечно, получше добрать, но очень хорошо все прострейфил. Узлех, красава. Красава. Так, стиза 39 на секунду. Быстрее узлеха, Ничего страшного, узлех не расстраивайся. Всегда есть кто-то, кто лучше тебя. Есть всегда. Посмотри в сторону. Ази... Э, так сказать, восточных стран, точнее, да, да, восточных. Так, ты очень много скорости, да, почти, 1400, заворачивает, еще на рампу падает, все хорошо, все отлично, сразу стрейфить, стрейфит здесь сразу. Но прыжок долго жал, понятное дело, что невозможно, немножко поволновался. там еще что-то. Но очень много скорости за счет скорости победил Кипиш. Так, Кипиша мы смотрим. Да, значит, это кипиша смотрим от третьего лица. Парк юрского периода, так, на рамку попал. <смех> <смех> ну про строительство финиш явно получше хотя вот на этот дабл джамп в конце попал это конечно ты его почти как бы заскимил. ты на этом чуть, -чуть точку потерял я думаю что пока мне показалось что ты скорость там потерял 38 на плеер кантри хира мы не знаем кто это то тот же на плеер что и в третье место я так понимаю так, этот на плеер видно. Знает снап, умеет снап. Рампа ему не нужна, потому что он знает снап. Очень хороший стрейф, прямо очень хороший. Перелетел, потерял на свиче опять, немножко что подоробился. Потерял на повороте, потому что была траектория неправильная. Здесь кнопка вперед тоже приемлема, но стрейф от этого лучше не стал. И почти-почти добрал. То есть я думаю, что здесь очевидно старт решает, а финиш не очень конечно хорошо получился 29 и 9 Шаркости, USA, yo shark, RBC, when? awesome speed shark, I don't know what I can say, better if Donald will uh, comment your demo cause... I'm really bad at English but a lot of speed and strafe yeah, good, good strafe super, superior strafe at the end nice shark я лучше перебил шарка на 20 бывает, бывает шарк, не расстраивайся шарк, ничего страшного просто всегда есть кто-то лучше с этим надо жить, с этим надо смириться и пытаться просто быть лучше себя надо стараться быть сегодня лучше, чем вчера, так сказать Так, что повернул, сразу стрейф, нет Здесь сразу стрейф, давай, стрейф Стрейф, почти, как, чё? Ты где 200 упсов потерял? Лунтик, ты что мне прислаешь такую фигню вообще? Теряет, блин, скорость он 29,1, фракир, ударил свой раб стол за тебя, Лунтик Так, фракирка, привет давно так кстати, не виделись тоже фракир уже все в snap умеет Фракир уже не тот В смысле фракир уже гораздо сильнее очень много скорости здесь прямо дофига скорости и по спейсин все хорошо здесь на, на условный даблджам хороший поворот правда на рампу не попадает но я думаю что это условность и ой-ой-ой-ой вы посмотрите как фракир стрейфит вообще мне кажется, в том году фракир бы в жизни такой тайм не поставил. А в этом году, смотрите, что делать, смотрите. Так, начался год 29. Ну, все, пошли нормальные демки. Наконец-то можно расслабиться и говорить просто, что ну медленно. И все. Снап уже в этом, так сказать, случае, я так понимаю, все знают, все умеют снап. Так, 1500 немножко подбросило скорость. Вот здесь неплохо вышло. Хорош поворот. Страй, страй, страй, страй. Хорош. Не стреляй. Денег не будет. Так, ну, 29.0. Ровно, ровно 0. Ну, 1000 скорости здесь. На рампу. 1200, ой-ой-ой, поворот очень долгий, это минус, здесь дублджамп, возможно это плюс для спейсинга, да, все хорошо, И здесь хороший поворот, нужно Хороший на рампу, молодец, правда чуть как будто потерял скорости, Хороший стрейф в конце очень хороший. И Снап, и Снап оттянул через кнопочку вперед. Все, все правильно, все грамотно. -точка, красава. Джаст ни нифиг... Посмотрите, что Just Gamer делает. Вы помните на прошлом маркапе, где он участвовал? Я вообще офигел, что -то с того, что Just Gamer делает. Это жестко. Минова тоже вернулся, все, все круто. А, а чит. А чит это который AC Kisses. Да, это ты. Напиши мне, а то у нас 2C появилось, я это. Немного путаюсь так 28 на фрейм тупо за зафрейм так в ну каком зеркале тв это я рекомендую тебе стереть это а то так сказать это твой комп умрет через 7 дней так хороший поворот хороший double тоже очень много скорости не добрал до 1400 но ничего страшного добрал здесь лишний прыжочек на самом деле сделал но поворачиваешь очень даже хорошо Лишний подстрейф был такой, не, не, не сам полезный, лучше было бы раньше начать поворачивать и потом раньше начать полностью стрейфить, а так ты получается попытался подстрейфить и потом возвращаясь обратно на поворот, ты ту же скорость, грубо говоря, которую настрейфил, ты ее тут же потерял, то есть это, ну, это бессмысленно просто. А лучше просто ровненько повар, повернуть, набрать скорость, не теряя ее, и потом начинать стрейфить чуть раньше. Так, Минова очень плотно идет, очень плотно минова из Менска. Так, тоже здесь все хорошо. Поворот достаточно такой длинный, но учитывая данную скорость, я думаю, что это приемлемо. Пес Бузова, это Рейн. Это мы знаем. И в конце тоже хороший стрейф. 1750. Вообще отлично, вообще отлично. Ну-ка Йоу, нука, oh, Good Circle. Так, здесь более узкий поворот. Скорости поменьше, но траектория на старте была получше. И в целом, сейчас, наверное, на финише еще. Сразу стрейфить, стрефить. Стрейфить! Хорош! Хорош! Good demo, I mean. Так, 28.8. Вообще плотно, скайкс. Плотно стелят фрейерки так сказать. Очень плотно стелят. Так, хороший стрейф на старте вообще хороший стрейф сразу вот-вот-вот-вот-вот-вот вот так и надо да типа минус джам получается Условный только пострейф надо чуть получше а так вообще отлично вообще превосходно восхитительно потерял скорость на теряешь скорости надо мышку переставлять это чуть-чуть мягче так сказать ну нормально, все, правда, в конце не очень хорошо простряхнул. Так, все хорошо. 28.3. Ачит. Ачит это, наверное, ацит. Да, это ацит. Ацит, который ацит. Привет, ацит. Как дела? Так, тоже алотов а скорости, но недостаточно много. Добрал 1500. Так, поворот. Хороший. Попал на рампу. 1600 подстрейф этот опять же был лишний а лучше в данном случае подстрейфливать тогда в другую сторону то есть вы оба два я не помню кто именно так не прыгай то в мук точку да? Или джез... а джез Геймер, по моему и вот от ачит вы подстрейфливали в правую сторону и вам потом поворачивать вправо я понимаю что возможно так удобнее просто просто удобнее но гораздо эффективнее будет подстрефить в левую сторону, чтобы потом без каких-либо затруднений, начинать поворачивать вправо. То есть, стрейфя в, лев, в левую сторону, вам особо ничего не надо выравнивать в плане своих там э, так сказать, э, позиционных моментов, чтобы, потер, чтобы не потерять скорость. Поэтому вы можете просто сразу начинать поворачивать и все в основном вот ну я думаю мы посмотрим так москаль четвертое место Маскаль. москаль давай москаль давай так широкий немножко старт я думаю это все делается ради спейсинга под д -д -д дабл -джамп. да почти так 1300 здесь почти здесь 1300 хорошо и здесь дабл -джамп. и 1500 и здесь поворот хороший да да хороший поворот не подстрейфливал, все верно Потому что скорости уже много Там уже не до подстрейфливания я И 1800 не добрал Москаль минус уже не, так сказать Топ-3 анемит, поздравляю тебя Анемит, ты кто? С фракирами играет, сенса очень низкая Так, анемит это Степан Я все посмотрел У меня есть база данных всех игроков так здесь без даблджампа видимо под спейсинг на джамп здесь но это видимо не очень критично хороший поворот тоже попал на эту на рампу и сразу стрейфить вот вот сразу стрейфить и добрал нет не добрал потерял в конце скорости чуть-чуть но ну, да ладно ну фрейм разница блин я не знаю у москаля вроде по траектории получше, но, судя по всему, по скорости в каком-то моменте хуже стало. А у Степана по траектории чуть-чуть похуже, а по скорости получше. А, так, Закен, 27.9, привет Закен, что ты там вернулся, так сказать? Женечек, Сразу у Хокса теснит. Сейчас чихну, ребят нормально скорости конечно меньше чем у оппонентов так сказать чихнул за кадром нормально в конце мог бы и получше конечно по но не хватает что-то не хватает и хокс как-то слабенько получается всего сотка разница поздравляйте скин с вторым местом хокс первое как-то слабенький какой-то третий прыжочек там был совсем. Да не попал. Ну... Скорости, конечно, много. А здесь ты что будешь делать? Ну, срезал скорость об стену нормально. И сразу стрейфить. 1800 добрал не знаю мне кажется у вас что-то что-то не то вы делаете короче у меня какое-то ощущение знаете, мои ощущения меня на фвц по крайней мере не подводили что что-то не то по роуту и здесь я тоже вижу что прям что-то не то что-то что-то упустили ребята но ничего страшного так что у нас по ой что у нас по так сказать картинке в целом в целом все неплохо сергику скипиш получают минус skyx получает минус радиокал получает один рейтинга ничего страшного ничего страшного хокс хочет наверное, обогнать дональда глхф так сказать ну и все ребят все в общем-то видите, демок много 30 демки cpm 20 демок в EQ3. в итоге обзор час в целом не очень прям долго но, честно, вот это вот по минуте почти, это смотреть вообще не хочется. Поэтому давайте договоримся, варианты, либо я смотрю топ-15, если демок много, либо я смотрю топ-10, если демок много. Вот, потому что, блин, надо как-то... Мы, так сказать, уже люди не маленькие, у всех свои дела, и мне реально иногда просто в писать, сидеть час этот обзор, полтора часа, а учитывая, что это надо, сделать картинку, залить видос, там покопировать и изменить описание, там, скачать демки, да, даже, грубо говоря, там, проверить запись, то-то все. Да то есть это у меня полчаса приготовления, а час это обзор. А если еще полтора часа обзор будет, как на прошлый, там, стрейфовый этот оверкап. Ну, короче, вы поняли. Все, давайте, ребят. Всем удачи, и всем спасибо. Пишите в комментариях, что думаете по поводу просмотра больш большого количества демок. Точнее, небольшого количества демок вместо большого. Всем спасибо за участие. Фракир вообще порадовал. Молодец. Джастгеймер. Красава. Маскаль не дожал слабенько. Хокс по роуту промахнулся, мне кажется. Либо по скорости где-то, да, он это не дожал. И Вовка в 3 топ-4. Всегда приятно. Ну, в общем-то, все. Всем спасибо. И Максвелл. Где Халвбит? Максвелл. Максвелл Халвбит. Максвал. Максвелл Халвбит.